Всем добрый день, сегодня у нас опять очередная распаковка на этот раз в ретро стиле. Пока мы ждем когда компания Lenovo, которая сейчас владеет компанией Motorola, выкатит на рынок новый продукт, а именно смартфон Motorola Razer, как обещает уже в декабре-январе месяце 2019 года, ну и в январе 2020 года. Причем уже объявили цену смартфон будет полторы тысячи долларов мы рассмотрим первого родителя данного смартфона а именно телефон motorola razer самый первый вариант выхода на рынок это обычный razer v3 который исполнялся в разных цветовой гамме черный серебристый розовый сразу же хочу сказать что данный аппарат покупался в российской федерации то есть поставлялся и сертифицирован В ростесте представляет из себя вот данную упаковку которая продавалась непосредственно на территории России. Давайте ее посмотрим. Было на нескольких языках, в том числе и русском. Давайте открывать и посмотрим, что было внутри заветного телефона. Непосредственно сам аппарат, который лежал вот на такой подушке. Так, это не было вкладки, то есть это мы сейчас его подключим. Аккумулятор непосредственно который шел. При ней был который куплен и существует на моем канале обзор для данного телефона. То есть оригинальная аккумуляторная батарея BR50. Так, ну она уже не рабочая. Дальше шла некоторая макулатура. Краткое руководство. Полное руководство. На русском причем языке. Всего где-то 108 страниц. Дальше различные аксессуары, описание, дальше, где можно техобслуживание проходить, гарантийные обязательства. Также шел диск, в котором было программное обеспечение для того, чтобы подключить непосредственно компьютер, либо ноутбуку. Раньше не скачивалось, а шло непосредственно внутри с диском. Так, дальше адаптер сетевого подключения кстати здесь у нас остались еще наклейки непосредственно на адаптер который был была наклейка ну и непосредственно сам на телефон дальше 5 больт ну 5 ампер сетевое еще была гарнитура для подключение непосредственно к телефону ну и пока у вас телефон находился там в кармане или еще в каких-то местах ну или в машине то есть можно было отвечать на приходящие звонки вот что касается комплектации коробку мы пока отставим и непосредственно займемся телефоном а именно оживим ее благодаря китайской промышленности давайте оживлять его при помощи аккумулятора ну и тимки. так вот мы его подключили то есть сам телефон изготовлен из алюминия то есть есть пластиковые вставки для того чтобы антенна работала дальше В данном телефоне уже использовалась возможность подключения к интернету. Звонок, выход из звонка. Дальше была отдельная кнопка для интернета. Потому что в то время непосредственно. Стоимость одного мегабайта было где-то 3-4 рубля. Поэтому не все пользовались. Также можно было отправлять электронную почту. Так, внутри было стандартное меню. То есть все то же самое повторяло. То есть справочник был на тысячу записей можно было здесь ввести имя номер определиться какой у вас это телефон можно задать было быструю набор номера путем цифр можно задать было различные наименования город область день рождения абонента и звонка ну и задать даже картинку. также было удобно то есть здесь был стандартный календарь то есть был калькулятор на котором можно было посчитать некоторые моменты дальше календарь можно было задавать различные события для того чтобы не пропустить их То есть есть различные метки голосовая запись будильники есть другие варианты и на МТС сервис да ну и на симку помещалось еще 200 номеров ну тут стандартные настройки то есть можно было различные параметры экрана приветствия выбрать дальше стиль оповещения в зависимости от громкости которая вам необходима, то есть настройки то есть по дисплею и так далее состояние то есть аккумулятор в данном варианте заряжен полностью как видим обновление по ну и сведения о телефоне, там различные номера, подключение к интернету, настройки интернета, то есть сообщения здесь можно было посылать ммс сообщения, мультимедиа, тут различные темы можно было выбрать, свою, различные типы можно было скачать, дальше фотокамера, но тут она никакая, здесь 640 на 480 точка Выделялось где-то 5 мегабайт дискового пространства. Здесь четырехкратное увеличение. Балансы белого. Дальше различные картинки, которые можно было установить в виде темы. Главный экран. Так, здесь также были различные мелодии в том числе mp 3 можно было задавать различные варианты видеоклипы но здесь записанное видео стандартная реклама ну параметры не столь утешительные, то есть запись 3GP, то есть размер сами видите какой, здесь также можно было осуществлять запись, единственное разрешение можно было завать только вот эти вот размеры 176 на 144 точки, то есть никаком full hd, тогда по мини тем более 4к разговора не было единственное примечательно данным телефоном имиджевый по толщине она не больше ну, в основной части 5-6 миллиметров, всем удобно было как раскладушка пользоваться и в отличие от сегодняшних смартфонов удобно было открывать и закрывать то есть из-за тонкости был и назван как Razer лезвие прекрасно справляется и в настоящее время со своими задачами именно позвонить набрать номер ну и осуществить те иные причем есть внешний экран, благодаря которому можно было узнать время, даже сделать селфи. Давайте познакомимся с основными характеристиками данного телефона Motorola Razer V3. Очень удачным дополнением явились, а именно чехол, выполненный из пластика, состоящий из трех элементов. Было очень удобно пользоваться, сохранить внешний вид данного телефона. так здесь также использовался Bluetooth, то есть можно было подключить другие сопряженные продукты и источники Были еще игры Java, которые нужно было туда записать. Ну а по умолчанию шли две игры. Это Гольф. Так называемые камни. Цель игры оставить один камень в центре. Так далее.